Про Флана Маркса, но сегодня да, и сегодня мы будем играть в хоррор. Страх -хорро. horrors. Страшный хоррор. Так, тут значит, чё, чё? Тут? Фонарик. О, у меня есть фонарик. Девушки, так вот как-то огромные видите, но это явно. блин. Чего-то как-то стрёмно. Мне даже стрёмно. Ёшки, я в какой-то, я в какой-то хижину ушел. Да? да. Ребята, не. Я... страшно. Тут настолько темно, что, что я думаю, что какая-то маленькая дырка это пещера. <кười> <кười> так, кого-то убили. Кого-то Да-да-да, какого-то хок. О! Хижина, походу, тоже. Фигаси. Тут пройти значит нельзя. О, хижина! Смотри, заброшенная какая-то. Да, да, да, Так, я не вижу двери. О, тут есть светильник, это хорошо. Е, открыть. Я у какой-то огромной башни. Я не могу открыть. Я лезу. Я лезу? Да. Может, ты огромный, Боже. Огромный? Огромный. Мне да. страшно. Вот. Ой. Вот ты! Где? Здорово! Привет! Ребята, мы встретились! У меня мало хп. У меня тоже. А, не, у меня много. Подожди, я что-то. Так. Подожди. Ты жди меня-то. Так, лучше нам не терять вот друг друга. В колодец. Колодец. Может быть там оттуда вышли. Я не могу туда прыгнуть. за картажами. Так, ребята, мне... <связывается> это мо ⁇ А, нет, это тетя. Тетя Зина, я в дом захожу. Я в дом, я в дом, я в дом. А, Тетя, тетя, прошу, Тетя, останься. Не трогай меня. Оу! Ты ж. Я испугался. блин, я не нахожу его. Молубы погибли. Я испугался. Привет, чел. Привет, второй чел. О, я у того же места, Даник! Жди меня у колодца. Я у того же места Можно, где. я оттуда ушел. Иди обратно. Я оттуда ушел, я не знаю куда. Так ты шел по прямой, я надеюсь? А. Так, я у того же домика. Все, вспоминаю. Сейчас, сейчас я буду у колодца. Я надеюсь, там не будет этот негр-монстр. Так. Колодец. Колодец. О, смотри. Я сейчас залезу. Я третий уровень получил. Я сейчас залезу сюда. Я могу бегать. Я... Чел. Я восстанавливаюсь. Меня скинули в полете. Я не понимаю, за что. Ай, меня сейчас скинут. Ну, пожалуйста, дай мне жить. Смотри, где я. Дай. Мне страшно. Я какой-то вышки. О, включил. Не знаю где-то. У меня свет. Ребята, давай в каком-то красивом месте. В этой? А. Привет, тетя. Что Ага. Лайк like for update. Где? Вот тут. Кажись. Так, это это выйди, чтобы я тебя увидел как-то. то теперь я знаю, что на улице зима. А, вам очень. Значит, ты дальше колосса, да? Не она, Марик. Иди ко мне. Окей, иду. Мы нашли друг друга, ребят. Ребята, мы нашли каких-то пацанов хороших. О, включи свет. Это же свет включает у Даника вылетело, ребята, короче, и на него сразу монстр напал. А у нас, короче, люди ненормальные, они выключают и включают свет. Ладно, сейчас увидите. У нас резко двери открылись и больше не закрываются. Помогите. А. Я себе должен найти. Где я не нахожу Даника, ребята? Ребята, я... Он бежит на меня, он бежит. Я встал. Меня положили. Это ненормальная девочка. Вы умерли. Окей. В смысле, а у меня нет такого. У меня даунет, и потом я типа ползу, и потом стою. Зато у меня сразу хапошки возрождаются. Так, окей, у меня сразу есть. Я же рацию потерял! 13. О, броня! Вы нашли левел три металлический краб какой-то. А, у меня там, я, я бегу, Музыка. Бегу, бегу. Музыка? Да. Беги. Беги, куда глаза глядят. На. Опять. Помогите. <клес> <клес> <клес> Чел какой-то. Я опять на вышку залезаю. Да где именно вышка? Я в знаю? Я не нет. понимаю, ребята, где вышка? Он залезает на вышку какую-то. О, я вас вижу. Где, верёшь? А я это только... вы? Я... Бегите. Да, это я. А вот этот монстр. Да, Все. Я был... Бу... А, я теперь знаю, где. Да-да-да, именно он. Всё, я его вижу белоглазово. Я же тогда залезу. Так. Сейчас я буду тогда у той вышки. Ребят, наступил Ой, день. А, это был, наверное, с этой хижиной. Так. Ночь закончилась. Вы не выжили. Вы не выжили. 25 плюс 25 точек. В смысле вы не выжили? А, ну потому что мы типа погибали. Я не погибал. Я ползу, вот, вот вышка. Я опять встал. Идем быстро на вышку, надо выживать. Привет. Ребята, а я уже у вышки. Так, она ржавая, поэтому. Так, свет. Нет, света нету. Мне кажется, я понял. Помнишь, каждый раз нам вы нам выключали свет, потому что надо было копить его. А-ка? Смотри, смотри. Смотри, к ней следует. <соспит> так. А как теперь вернуть свет? Никак. Сколько цвечков? У меня. Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. Так, что нам делать? Ребята, мы потеряли рассуд. У нас день. А! Нет! Тебе поднять? Нет. И не умер. Дай, быстрее залезай. Скоро придет оно, монстр. О! Не, я его не разрешаю, я ему не разрешаю, я а сказала. Он как да, да, да, да. выключи свет быстро я понял нам надо вот сюда вставать Даник, вот видишь вот у этих короче а -а. А -а. вот там Мэй, ты выключи свет иди сюда ребят короче я понял смысл нам надо вставать у этих кружков и тогда смотрите ой ну короче вы поняли так Ребята, мы не будем включать пока что выдержку. Вот сколько это. у меня ядрено светит? Так, хорошо. А ну-ка сейчас. Не, ядрено слишком ядрено. Тебя... А вот откуда свет идет. А. О, смотри. Отсюда тоже идет. Ну да, поэтому мы должны вставать сюда. Не, мы их выключим. Свет выключи. оставляет. Если идет такой звук, значит плохо. Я пока что тогда придумал, что делать. А ну-ка сейчас. Включил свет? Да. Смотри, у меня прям какая графика, как я ее повысил, что идет прям круг. Это я просто повысил до четырех. Интересно, что будет, если до, до Не, у меня прям лагает жестко. Значит, заставим до трех вот так вот. Не лагает даже. Но мне кажется, что. Блин, успокойся. Что такое? Нам свет еще нужен. Да и во-вторых, если он залезет, это его отпугивает. Несы, да, типа. да, несы. Не Залезай быстрее. Все, я саку. Я сказал не сэ, сейчас. Залезай. Я, я тебе включу свет. Я санкую. Все. А, мне кажется, из-за того, что для него он слишком яркий, это его отфигивает. Да. Не Испугался. Она шатается. Башня шатается. А у меня хорошая графика. Смотри. Я просто, смотри, у меня даже не лагает. Ребята, я понял, как делать так, чтобы не лагало. Включайте на, на ПК автомат. автоматик. А ну-ка, сейчас посмотрим на светик. В принципе, не лагает. Ты... Вы зачем свет включили? Сейчас где свет Нет! Фух, я жив. Так, ты где? Я тебя сейчас сверну. А, все. Залезай быстрее, пока нас не убили. Положили выброс. Включи мне свет, Пожалуйста. Просто не вижу. Включил свет? все Нормально, нормально. покушай Это у Даника такие, Лань. Точнее, крики. Э, вставай, встаем у кружков. У кружков встаем. А может быть надо свет Ду... а, Точнее, ну, покушать ложка мороженого стаканчика. Нет. Ну, Наверно. Так, может быть нам надо. А, с... нах... Может быть нам надо, короче, ребята, тогда больше не буду знать, что надо сниматься Буду сниматься, будут. Короче. А -а -а. Он тетя вибрации и так далее, это он испугался? Да, мы его отпугиваем. А, -а, а, ботик! <связь> Убили. Это его полчаса не отпугивает. А, ребята, мы просто всрали. Я думал, мы выживем, а он... Не надо было нам на него светить. Надо было наоборот не светить. Вот, кстати, ты где? Привет. А? А? А? А? А? Идем тогда на другую хижину какую-то. О, теперь у меня ложим видно свет, смотри, прям свет хорошо. Ты где? Ты за мной надеюсь не идешь? А, электричество, О, электричество это хорошо, значит. Идемо электричество, это его походу точно будет отпугивать, я так думаю. Ты где? Ты где? Это же там электричество против убивает. Ну вот. Так, валим. ту ту ту ту ту ту ту Я этот тебе я копить. <свист> <свист> Стой! Я помню этот забор! Я ту вот! Залезай. Слушай, свет, быстрей. А -а. Ты же понял, что она не умирала. Мне свет нужен. Ну и зачем так сделал? А ну-ка поставлю. На... Включаю фонарь. Выключай ты фонарь. Все Эй, дура тупая. Давай-дан. Эй, свет лады а, б, все, ты, б, мне... Нет, оставь, оставь, оставь, включаем, включаем, оставь... Все, пофиг, если он вам придет, потому что нам нужен свет. И если что, мы так его будем видеть. Так, следим. А, так это получается его не отпугивает, это наблюдательная башня не зря. Поздно я, когда залезал, там у меня сверху написано наблюдательная башня. Типа так мы его, да, видим, легче. Если мы его видим, то мы тогда выключаем свет, походу. Если мы его видим. Но для этого нужно четыре человека, чтобы все смотрели в оба. Я знаю, что делать. Что? И как убежать. Без того, чтобы связать. Прыгать! А -а -а. Сделай, сделай, попробуй. с чего я тебя подниму. Не, прыгни именно. Я ползу на колени. Не ползешь ты, А на улице же темно, я вспомнил. Меня трясет. Выключено. Так, все, я выключил. Свет я выключу. Так, подожди, тогда я сейчас включу обратно автоматик короче ребята я тут понял как только не идет сильная перенагрузка вот вы можете ставить автомат если идет сильная перенагрузка нагибатор 3000 да ты больной ну ты мне сейчас компьютер взорвешь свет свет да будет свет прыгай Нет, Фух, я жив. Э, ночь закончена. Вы не выжили. 25 точек. Козёл. Подожди, а сколько у меня в итоге? 98 у меня очков. Я сегодня здесь. <свят> <свят> <свят> <свят> Залезай обратно. Нет, я знаю, где хижина. Да где ты? А, опять на вышку побежали. О, да, опять на вышку. <свят> О, Ой. Ой, Давай, где хижина? Тот, кто последний до туда, тот дебил. Кто первый до туда, тот дебил. Э, а, -а, а, ботик. Нельзя так. Все, ты первый, ты бот. <свист> кто включи свет, тот дебил? <свист> угу, угу. Да, ребята. А да. его я не включал, я... точнее, я его. Ребята, давайте, давно. короче, сейчас мы попробуем выжить одну ночь, если у нас сейчас. получается. Если у нас, ребята, короче, сейчас мы делаем последнюю ночь, если мы выживаем, мы заканчиваем. Если мы не выживаем, мы, мы заканчиваем. Убаим, убаим. Да, короче. Потому что это последняя ночь, мы уже, походу, мы пер... последнюю ночь вот эту вот закончим уже через два. 20... Ну, короче, через 18 минут еще мы, походу закончим еще одну ночь, чтобы вы понимали. Поэтому да, надо будет ждать ночи. Да, ребята, надо будет ждать до ночи. О, там чел. Надо его не принимать сюда. <звы> ребята, это красивенькая девушка так ребята в итоге у нас пополнение новенькая девушка и короче нам надо сейчас защищать чтобы никто не пришел а да включай нас. а Стоп! она умерла не а я -а умер валим валим практически умер. А, я не хочу по умирай умирай даник чтоб тебя схавал этот монстр незачем включи обратно свет а. Все, давай. Нам надо следить, если идет монстр на все четыре стороны, короче. Вот он, вот он идет. Вот он. Он там, он там, он там. Я его увидел. Вот он. Пош пошли его, пошли его на все четыре стороны. А! Я прыгну. Пошли на все его четыре истории. Вот так вот. На, на, с двух сторон и все. Ладно, ребята, на этом... Пока! На этом мы заканчиваем. Пока! Наш... На этом мы заканчиваем наш ролик. Всем пока! Всем пока! Всем удачи! Подписывайтесь на канал, потому что сейчас это мне очень сильно важно. Всем пока-пока!